Итак, всем привет. Сегодня мы будем вести речь о подводном ружье РПП. Вот, я сегодня, значит, обозначу темы сразу об этом ружье. Это его базовая комплектация, плюсы-минусы, какие у него, и что я там переделал, либо переделал. Вот, начнем, значит, про базовую комплектацию. Это ружье сороковка. РПП. Ручка базовая была. Две трети ручки. То есть, она стояла вот здесь. Я, если сейчас увидите, сейчас покажу. Здесь вот есть такой вот шток. Вот он. Он был вот вместо сварки. То есть, был короче. То есть, рукоятка где-то вот здесь вот стояла. Вот это было очень неудобно. Так как... Ружье имеет гигантский подброс просто. То есть ты стреляешь, а ружье подкидывает так, что гарпун пролетает выше рыбы. Соответственно, частые промехи и трудно очень пристреляться. Так, еще какие минусы есть у него? Оно тяжелое очень. То есть рука отсыхает, прям, грубо говоря, когда плаваешь. Вот. Ну, в принципе, что? Комплектация какая у него базовая еще была. Ну, в принципе, все. А, ну, гарпун еще был, значит, наконечник. У него был совершенно другой. Это я поставил новый наконечник тайменевский. Вот он ромбообразный, такой, с застренными краями. Говорят, что он пробивает очень хорошо сазана. Поэтому как бы поставил... Все говорят, типа, что РПП очень слабое ружье. Поэтому я решил его вот тут немножко переделать его. И об этом расскажу попозже чуть-чуть. Также у него в комплекте, когда с магазина покупаешь, идет, ну, как обычно, насос, всякие резиночки. Вот, дополнительный гарпун. Ну, гарпун я дополнительно потерял куда-то. Он ушел. Заряжалка еще идет. Алюминиевая такая. Вот, в принципе, по базовой комплектации все. Теперь начнем по как бы так переделкам. Переделкам, значит, это сместил я рукоятку в самый конец и переместил вот ее почти, видите, до пробки сюда, до закручивающейся. Линие сбрасыватель вот такой алюминиевый. Я ставил, монтировал сам катушку. Вот. А еще забыл сказать, в базовой комплектации у него идет почему-то не линь, а леска 0.3. Сейчас у меня толстая леска, полтора миллиметровая. Но с завода 0.3 леска идет. Я так понимаю, что ружье было предназначено вообще для стрельбы очень мелкой рыбы. То есть так побаловаться, в камышах полазить, так скажем. Та доделки какие. Еще я сделал такую, как ее назвать, монтажная петля или крепежная петля, то есть можно прикрепить к поясу, к бую, то есть за карабинчик зацепить можно ружье. Изначально, то есть ничего такого не было на нем. Дальше что? Ну в принципе, давайте по мелочам разбирать. Значит катушка катушку, кстати, покупал самую обычную рыбацкую дешевую китайскую катушку. стоит она 150 рублей. она полностью металлическая. в принципе минусов никаких нету. разматывается также легко. то есть есть регулировка тормоза. вот здесь вот внизу один у меня тормоз отвалился, сломался. вот Крепил вот, то есть нахмуты, обычные автомобильные хомутики такие, то есть прикрутил кружью. Значит, наматывается на него, если полтора миллиметровая леска, 27-28 метров у меня получилось. Но это вполне достаточно для подводной охоты, для, если даже подстрелишь, я не знаю, сама там, я думаю, хватит 30 метров, вполне размотает. Сможешь всплыть то есть. Так, по поводу, значит, еще Тайменевский наконечник. Тайменевский наконечник. Мне крупно повезло, что у него резьба схожа с резьбой на 6 миллиметров у него резьба. То есть я купил, ничего не нарезал, ничего просто накрутил и все. И начал вот охотиться. Так, дальше по поводу лески. Тема очень такая, я бы сказал, интересная. Так как все подводноходники пользуются линями. То есть, это вот такая веревочка, но толщина где-то миллиметра два. Она плотная, но они разные фирмы есть, производители толщины, и на разрыв тоже разные. То есть, характеристики есть у них такие. Что я скажу по крайней ну все надо мной шутят там угорают то что я плаваю с леской там я не знаю рыбу режет руки порежет порвется там не выдержит ну много каких какой критики в адрес этой лески но по крайней мере я пока что минусов не увидел то есть смотрите обычно идет значит на ружье веревка лень и привяз крепится к нему такой резиновый амортизатор то есть, когда рыба бьется, чтобы как бы смягчало удары, что ли, чтобы ружье не выдернуло, как бы так, скажем. Но вы сами знаете, что есть одно такое свойство лески. Она сильно вытягивается, то есть, пружинит на растяжку. И к тому же у меня катушка. То есть, даже если я стрельну огромного сама, и он размотает всю леску, навряд ли он сможет ее порвать, так как у нее растяжка будет, я не знаю, метр точно, 30 метров длина лески, метр точно он будет растягивать туда-сюда. Вот, я думаю, он быстрее устанет просто, измотается, чем порвет эту леску. Вот. В принципе, минусов у лески я никаких не увидел. Только плюсы тем, что она дешевле. Вот. Я еще ее меняю, просто рабочий кусок, то есть у меня есть основная леска которая намотана на катушку сюда и есть такой через бегуночек сейчас сфокусируется может быть увидите вот видно да через вот такой бегуночек и такие вот зажимчики я креплю как бы рабочую леску которая в длину где-то 45 метров Рабочая леска, это которая наматывается вот на линий сброс. То есть при выстреле она вылетает. Вот. Ее просто менять каждый год и все, чтобы она. изнашивается, затирается, заусенце на ней появляется. Ну, то есть она может порваться, грубо говоря. Не очень удачный момент. Вот. Значит, про леску все сказал. По поводу смещения рукоятки. Это было очень непросто, конечно. Значит, такой вот. Сейчас фокусируется еще разок. Такой вот шток здесь идет. Вот он находится. Диаметр 6 мм. Вот здесь вот стычок сварной, варили аргоном. Это на работе я мужичка одного попросил. То есть я нашел отдельно пурточек 6 мм Отрезал кусок. И, значит, мы наварили. Тем самым у меня рукоятка смогла подвинуться назад. Вот. То есть это уже я убрал, значит, косяк по поводу подброса. То есть у меня уже ружье так не подбрасывает. Я спокойно попадаю в рыбу. Но минус этого того, что рукоятка сместилась назад. Впереди ружье стало еще тяжелее. Рука вообще устает бывает очень. Дальше по поводу компенсатора сделал неопреновый компенсатор и как бы сделал чехольчик такой нашил камуфляжный, чтобы ну как бы не за не более приметно было. А то тут ствол, он ресивер, он блестящий рыба замечает его. Это как бы не особо заметно. Так. Значит, ну особо плавучесть не повысилась от этого компенсатора. В будущем, конечно, буду делать я пенопласт, думаю, такие как бы буйки сделаю по бокам, примотаю. там посмотрим, как это сработает, поможет или нет. А так вообще, что еще я доделал тут? А, еще есть вот слух, говорят то, что это ружье слабоватое. Но я в начале видео еще говорил, что, скорее всего, оно предназначено для мелкой рыбы. Вот, поэтому его немножко доработал внутри. Внутри, значит, что я сделал? Там сзади есть такие перепускные отверстия. Ну, многие знают, я думаю, систему, как работает пневматическое ружье. То есть основной ресивер, внутри ствол, в стволе отверстия перепускные. В стволе еще поршень бегает. В заряженном состоянии поршень двигается назад. То есть там давление. И перепускные отверстия мне показались очень маленькими. Они где-то диаметре миллиметров 5, наверное, может быть, 4 даже. Вот. Я где-то увеличил миллиметров до 8-7. Вот так вот. Мне кажется, если отверстия будут быстрее, то есть... Быстрее будет разгоняться поршень, сила удара поменяется уже, то есть ружье будет мощнее. Как на практике, на практике, да, я заметил, что ружье стало сильнее, оно, то есть даже простреливаешь, когда сазана, но бывает гарпун, влетает почти целиком в дно, в камни там цепляется. Вот так что по мощности как бы все нормально. Так, дальше что? Какое я использую масло для этого ружья? Очень много формов почитал. Что использую туда? Машинное масло, там еще что-то. Но это все как бы портит и резинки, и некоторые масла там замерзают в холодное время. То есть, когда ныряешь осенью, например, вода плюс 3, там эта вся жидкость начинает замерзать. Соответственно... Поршень тормозит, стреляет не так или вообще не будет стрелять, я не пробовал. Вот. Я отдал предпочтение значит, жидкости для гидроусилителя руля. То есть, как бы она предназначена и для резинок, и все. И пользуюсь уже, кстати, ружьем третий год. Заливаю эту жидкость, никаких проблем. Кстати, хотел еще заметить, когда я его покупал у дружбана за полтора рубля. Оно очень сильно сифонило, вот отсюда, со ствола, прям с надульника. Сифонило почему? Когда я разобрал, оказалось, что ствол вообще алюминиевый. То есть в случае попадания песка через надульник, будьте аккуратнее, не кидайте его где попало это ружье, чтобы песок не попадал туда. Вот. И вообще, когда ныряете, старайтесь не класть там его на дно, потому что ствол от алюминия, это вот реально косяк. И мне пришлось после покупки шлифовать ствол до зеркала. Вот. Будет время, я как-нибудь засниму, как это делается, то есть как разбирается, как шлифуется ствол. Сейчас у меня ничего не пропускает, то есть нормально. Я закачиваю сюда, конечно, из-за того, что ресивер короткий, приходится давление большое закачивать. На весах у меня показывает где-то 35-37 килограмм на зарядке. То есть, когда оружие заряжаю, 37 килограмм показывает. Так, что еще тут-то? А, линия сброса я еще не рассказал. Линия сброса... Как такового его тут завода вообще не было. То есть была вот в этом месте какая-то непонятная скребочка, Она зажималась об ресивер, об ствол. И как бы туда как-то надо было леску заправлять. Но это было очень удобно, очень долго. То есть ты стрельнул рыбу зарядить, там возишься по 10 минут, цепляешь эту леску. Вот, и пришлось придумывать самому. Сейчас покажу поближе, как это выглядит. Сейчас сфокусируемся. Так вот, готово. Так он выглядит. Значит, использовал для линии сбрасывателя я алюминий, то есть это была такая пластинка. Ну, если будете делать такой не сброс, конечно, используйте металл потолще, где-то миллиметра два. У меня где-то миллиметровая толщина, то есть минус какой. Он бывает, чем за день, что он согнется, гнется бывает. Вот, а потолще, если будет, то он будет жестковатый. И вот, значит, пиль, над, напильником подпиливал его, шкуркой чистил, подгонял, значит, под это место где, значит, вот это вот место я проплавлял гвоздиком маленьким, делал отверстие и загонял туда этот линий сбрасыватель То есть я заряжаю, когда у меня курок в заряженном состоянии, сюда наматывается линь вот так вот и вперед туда. Ну, то есть, сами понимаете, нажимается, когда и он раз, открывается линь и леска скидывается. Вот... В принципе, что еще можно сказать? Заряжаю один раз в сезон вообще. И больше его не трогаю. Там раз в год я где-то перебираю все резиночки. Это ну, обычно зимой, когда нечего делать. То есть подлет я пока особо не хожу. Вот. Так, про что еще мы хотели рассказать? Отпускные отверстия рассказали, про масло рассказали. Конечник, катушка, крепления рассказали, так, ну и подведем итоги. Значит, ружье получилось удобное, в принципе, неудобство только в том, что оно тяжеловатое, бывает рука устает. Весь этот э, бред, который говорят в интернете, там, я не знаю, надо, там, э, для прозрака длинное ружье, для камышей покороче, там, сороковку, там, где не особо сильный прозрак полтинник, для, там, Сильного прозрака 60, -ку, 70 -ку можно. Но это все, мне кажется, полная ерунда. Я спокойно охочусь вот, эти, вот этой 40 и в Камышах, и в Волге. С любым прозраком на глубине, где угодно. И стреляет. Убойная сила, кстати, у него метров 5. То есть вот стреляет нормальное расстояние рабочий как у всех ружей. Вот, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь.